Всем привет! Все. Типа с вами... Типа с вами Зука. Здравствуйте! Вот, Стас... Да, Линкерчана... Ну классный, наш. вот. Короче, сегодня будет эксперимент. Ты, но... да, маленькая банка кол и ментос. ребята, это только начало, если наберется 5 лайков, будет а, 2 литра пепси. <сёк> да, и сода. Смотрите, как, смотрите, сколько ее, она течет, прям и течет. Вот, ее много, вот, за вас, пацаны. Найс, да? Хорош. Вот, короче, еще раз говорю, 5 лайков и будет э, 2 литра.